Здорово. Ну... Как ты? Сегодня мы с тобой обсудим тот самый пасхальный ивент, который был добавлен в небольшом последнем обновлении на Барвиху РП. Мы поднимем такой вопрос, стоит ли нам вообще собирать эти пасхальные яйца, для чего они нам уже понадобятся в ближайшем будущем, какие цены устанавливают игроки на все эти яйца на серверах и самый, наверное, главный вопрос, что же нас будет ждать в новом обменнике пасхальных яиц и какие цены будут на весь этот ассортимент. Ну а перед началом данного видеоролика, я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно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 конкретно на Пасху, был добавлен на все сервера Барви тематический ивент, а именно сбор яиц, цель которого собрать как можно больше яиц и в дальнейшем с добавлением на все сервера пасхального обменника обменять их на что-то ценное. Также помимо всего этого, данные яйца можно продавать в торговом центре и покупать у других игроков. Тем самым в дальнейшем неплохо так на этом подзаработать. Собирать данные пасхальные яйца довольно несложно, ведь они спавнятся буквально каждые 20 минут абсолютно на всех маркерах домов и квартир. Ну и по классике жанра, также удобнее собирать эти яйца, в принципе, как это было у нас и с новогодними подарками, и на Хэллоуинский ивент, именно в самых населенных квартирами местах. В таких местах, как Элитка в Мурино, или Элитка в Москва-Сити, или опять же Элитка и все остальные подъезды у Вора Деталей. Но при всем при этом, не забывай, что там будет огромная конкуренция, а именно в дневное время. В эти места я советую тебе наведываться прежде всего именно в ночное время, когда на серверах как можно меньше людей, соответственно, в это время будет меньше конкуренции. Днем я советую тебе занимать какие-нибудь менее населенные места, там у тебя будет больше шансов. Да и больше шансов на выживание, ведь в последнее время в таких населенных местах у нас все чаще и чаще встречаются дмщики. И за сбор этих яиц от какого-нибудь конкурента ты можешь просто-напросто словить пулю, чего я тебе к примеру совершенно не советую делать с другими игроками, ведь за это можно отлететь либо в призон, либо даже в бан на несколько дней. Поэтому будь аккуратнее в сборе данных яиц. Что касается цен на данные яйца, конкретно у нас на сервере на сегодняшний день на барвихе успенской данные яйца в среднем продают по 3000 рублей лично я считаю что это самая адекватная цена на данные яйца ведь честно до сих пор никому не известно что будет конкретно добавлено в новый обменник пасхальных яиц секрет у тебя могу лишь сказать одно что разработчики на данный момент не хотят добавлять точно такой же обменник, как это делали во все последние тематические и в последнее время игроки стали негодовать по поводу того что все вот эти предметы которые нам добавляли в данных обмен. А именно такие вещи, как скин зека такие вещи, как бронежилет или попугай, просто-напросто стали терять свою эксклюзивность. Ведь нам их добавляют абсолютно в каждом обменнике. Не знаю, как будет конкретно на этот раз, но знаю лишь одно, что разработчики как минимум уже хотя бы планируют пересмотреть ассортимент данных обменников и, возможно, даже удивить нас абсолютно новыми аксессуарами и предметами. Сейчас ты видишь на своем экране прошлогодний обменник пасхальных яиц весь его ассортимент и, соответственно, цены на эти предметы. И я с уверенным, могу сказать, что вот этих цен, которые мы видели еще год назад, однозначно не будет в этот раз. Ведь когда добавляли данный обменник, это был единственный и первый обменник на всех серверах Барви Херпэ. Ведь тогда игроки не знали, что реально добавят такой обменник, что в нем будут реально такие крутые и редкие на тот момент эксклюзивные вещи. Мало кто вообще тогда собирал эти яйца, а уж тем более мало кто их скупал или собирал в огромном количестве. Соответственно, на всех серверах данных пасхальных яиц было довольно мало в общей сумме. Исходя из этого разработчики устанавливали такие минимальные цены на эти предметы и в день добавления того самого обменника цена на все эти яйца подскочила просто-напросто до небес я сам лично еще год назад продавал эти яйца по 10 тысяч за штуку и тогда бомжи которые только пришли на проект просто так насобирали этих яиц буквально за один день смогли стать миллионерами никто не ожидал такой экономики на все эти пасхальные яйца что соответственно сильно повлияло на дальнейшее добавление всех остальных новых тематических обмен. К примеру, обрати внимание на обновленные цены в новом обменнике на Хэллоуинский вен. Здесь уже все стоило как минимум в два раза дороже. Причем, учитывая тот факт, что данные тыквы было собирать гораздо сложнее, чем пасхальные яйца. Ведь они не спамнились в таком большом количестве. Они не спамнились на всех маркерах квартиры-домов. Тыквы на тот момент спамнились лишь в деревне Железнодорожная, в деревне Михайловская и на Красной Поляне. Тогда был огромный спрос на данные тыквы. Спавнились они абсолютно в количестве и люди просто-напросто конкретно дм убивали всех подряд за эти тыквы ценник на данные тыквы тогда крайне высоко подскочил а самое обидное то что когда добавили этот обменник на все сервера абсолютно все игроки были крайне неприятно удивлены никто не ожидал таких высоких цен на весь ассортимент ведь он превышал прошлый пасхальный обменник примерно в два раза и опять же почему все это произошло да потому что в первый раз никто не собирал эти яйца в таком огромном количестве большинство игроков просто Напросто проходили мимо. Никто не знал, что будет добавлен такой обменник и такой ассортимент крайне эксклюзивных и интересных товаров. Сейчас же данные яйца собирают абсолютно все подряд, скупают абсолютно все подряд. Да и все эти предметы, которые добавляли в последних обменниках, уже потеряли свою эксклюзивность. Потому что все эти когда-то эксклюзивные предметы теперь можно спокойно по адекватным ценам покупать у других игроков абсолютно на всех серверах Барбихи РП. Кому-то нападали бронежилеты с этих новых контейнеров, кому-то нападали скины зека, лично как мне, с этих новых рублей в огромном количестве да и вообще все эти предметы включая тот же скин зека бронежилет попугая понабрали уже в больших количествах во всех последних добавленных обменниках будь то цветы на 8 марта будь то яйца на пасху или будь то какие-нибудь там конфеты или тыквы на хэллоуинский вен поэтому я только поддержу разработчиков добавление каких-то новых эксклюзивных предметов каких-то абсолютно новых аксессуаров которых вообще еще не существовало на проекте какие-нибудь новые крутые тематические скины неважно что угодно